Здравствуйте! Вы не поверите, но мы пока что продолжаем залипать на нашей белорусской политоте. Обстановка в стране по-прежнему непростая, и многие зрители просят от нас сейчас именно этого: Сводок с белорусских политических фронтов, анализа ситуации и всякого такого. Для тех, кто ждет, не дождется роликов про марксизм и белорусскую историю, по секрету скажу, что товарищ Брахатков уже записал ролик и скоро он появится. А мы пока вернемся к нашим баранам и поговорим немножко все-таки про политоту. Белорусская оппозиция, которая до недавнего времени владела инициативой, уперлась, так сказать, в позиционный кризис, в творческий кризис, какой-то тупик. Дело в том, что последняя фигура, которую они могли, последняя свежая фигура, которую они могли ввести в игру внутри страны, оказалась, мягко говоря, не ферзем. Со студенческими беспорядками, демонстрациями, забастовками или чем-нибудь 1 и 2 сентября сложилось не очень. Да, студенчество по-прежнему настроено антирежимно Но, как показывает практика, оно может идти на конфронтацию с властью Скорее в формате анонимной уличной толпы А заедаться с начальством на своем, так сказать, ну, не рабочем, а учебном месте В своем вузе, кипишить в своем коллективе, оно пока что не готово Максимум это написать заявление о выходе из всяких провластных организаций типа БРСМ И петь на переменах песни протеста Фронтирующие преподаватели тоже пока что отмалчиваются. На самом деле ситуация 1 и 2 сентября выглядела немножко даже абсурдистски. Самая заряженная часть, самая позиционная часть студентов внезапно рвется из того же Иньяза на площадь, а милиция, вместо того, чтобы их выпустить, ну, чтобы они не разлагали ситуацию внутри коллектива, она наоборот их туда загоняет, назад, в ВУЗ. Но, несмотря на деятельную помощь милиции, никакого окупая, забастовок и чего-то такого пока что не случилось. Наверное, это говорит нам о том, что призрак военного положения, о котором я говорил 16 августа Пока что отступил на задний план О том, что Лукашенко вот возьмет и отдаст власть, тоже пока что серьезно говорить никто не будет Однако оппозиция по-прежнему сильно массовкой Она по-прежнему вывозит на улицы впечатляющие толпы как минимум по выходным Поэтому игра продолжается А что же с властями? Если оппозиция уперлась в тупик, то самое время поговорить, собственно, о властях. И тем более, что за последние пару недель появилось как минимум два момента, которые дают серьезную пищу для размышлений, которые просто колют и режут глаз, но о которых говорят мало. Во-первых, митинги оппозиционные последних недель говорят о том, что белорусский ОМОН не обезумел. Он по-прежнему может крутить, винтить, разгонять и купировать, как минимум не прибегая к спецсредствам вроде газовых и светошумовых гранат, резиновых пулей, всего того, что буквально выбесило белорусское население 9-11 августа. А это значит, что 9-11 августа был не эксцесс. Это значит, что не был, потер... не был потерян контроль над силовиками. Просто силовики получили приказ действовать именно так, и они действовали именно так. А как только они получили приказ действовать иначе, они начали действовать иначе. Как вы думаете, кто в Беларуси мог отдать силовикам именно такой приказ? Я думаю, что вариантов не очень много. Второй момент. Команда кандидата Надежды Виктора Бабарика опубликовала его старый новый роль. Сам Бабарика, напомню, сидит в тюрьме, но роликов он нахомячил с запасом, их периодически сливают в сеть. Так вот, в последнем ролике Бабарико признает поражение на выборах, свое поражение на выборах, предлагает строить партию, фактически объявляет о строительстве партии и предлагает идти на парламентские выборы, добиваться референдума по конституционной реформе, то есть делать абсолютно мирные вещи, не связанные там ни с какими Майданами и чем-то таким. По этому поводу фанаты нехты негодуют страшно и считают это предательством. Но нас интересует другой момент. Возможно, роликов было несколько. Возможно, один был на мирное развитие, а второй на не очень мирный. Но так или иначе, как минимум, штабом Бабарика серьезно рассматривался вариант именно мирной работы в долгую, не связанной, не связанной ни с какими майданами, переворотами, беспорядками и так далее. А после того, как Бабарика посадили... Все варианты попросту исчезли. Так получилось, что руль от оппозиции отдали просто в руки трех куриц, которые не придумали ничего лучше, чем нагнетать сперва эйфорические настроения, а потом передать этот руль мутному и стрёмному мальчугану из Варшавы, за которым определенно стоит какой-то творческий коллектив, и мы даже не представляем, кто это. Как вы думаете, кто в Беларуси мог отдать такой приказ и родить эту креативную идею? Я думаю, что вариантов опять-таки немного. Возникает вопрос, дорогие зрители Вам не кажется, что весь этот политический кризис Из которого сейчас реально никто не знает, как выбираться Есть результат череды совершенно диких, безумных ошибок буквально одного человека Который является первым лицом нашего государства Ну или в крайнем случае, это результат череды безумных и диких ошибок Очень узкого коллектива людей буквально по пальцам пересчитать И если бы не череда этих ошибок не снятие или посадка большинства кандидатов Объявление, взбудоражившее всех объявление 80% Весь этот татарский трэш с гранатами 9-11 числа Мы бы сейчас жили в совершенно другой ситуации Причем в ситуации, которая лучше была бы не только для народа и оппозиции Но даже и для самого Лукашенко А теперь мы станем свидетелями удивительного эксперимента может ли страной управлять государственная машина, во главе которой стоит Акела, который промахивается буквально каждый раз, когда пытается прыгать? Вообще, такие случаи, конечно, бывают. Весь вопрос в том, это была серия горьких уроков, из которых будут сделаны выводы, или же это деградация и потеря связи с реальностью. Откровенно говоря, я как пессимист подозреваю второе. Тут мне, конечно, могут сказать, что это вообще были не ошибки, и он ни разу не промахивался. Просто есть какой-то хитрый план, о котором я не знаю, поэтому все вот так вот. В таком случае я предлагаю посмотреть на вещи под таким углом. Соответствует ли система собственно, так сказать, требованиям, задачам поставленным. То есть, если политик поставил цель и ее достиг, значит он молодец. А если не достиг, ну тогда получается печалька. С чем же мы носились всю предвыборную кампанию и даже откровенно говоря, последние несколько лет? А носились мы с суверенитетом. И если мы будем честны, то надо признать, что прежде всего с суверенитетом от России и от ее предложений по более тесной интеграции. Мы диверсифицировали экспорт и импорт. Мы проводили мягкую белорусизацию. Мы благовекторную раз... политику и рассказывали о том, что нас не нагнуть, не наклонить, мы будем суверенны никому не подчиняющейся державе. Что же мы получили в результате этой свистопляски? А в результате этой свистопляски последних нескольких недель мы получили ситуацию, когда Россия имеет столько рычагов влияния на Беларусь, сколько не имела никогда. И этого мы достигли благодаря мудрым действиям нашего руководства. Я здесь на самом деле не за Россию и не против России. Это просто к вопросу о банкротстве политической стратегии. Как-то сделать хотел утюг, слом получился вдруг, как пела Алла Пугачева. Как же эта ситуация может развиваться дальше? Надо понимать, что та конституционная реформа, которую обещал и обещает Лукашенко, с, увеличением полномочий президента, с уменьшением полномочий президента, увеличением значимости правительства, парламента и местных властей, в данной ситуации не то что невыгодна ему, она прямо опасна. Дело в том, что такая реформа предполагает выборы или референдум, или и выборы и референдум. А в условиях такого масштаба деградации власти, любой, на, любой, на любых выборах и на любом референдуме, оппозиция устроит этой власти как минимум точно такую же трепкую головомойку, как сейчас. А как максимум власть рискует просто слететь и потерять все. Почему я думаю, что она рискует слететь? Ну, посудите сами, для того, то есть, старая привычная схема, мы просто ставим всех перед фактом, а те, кто недоволен метельным думинками, она дала сбой и не работает так, как раньше. То есть мы видели, что попробовали, тут вышли заводы, как бы пришлось дать заднюю. А чтобы участвовать в полноценной электоральной кампании, будь то выборы или референдум, надо обладать тремя качествами. У системы должны быть три вещи. Во-первых, нужна сильная и умная пропаганда, которая будет зажигать сердца, перетаскивать на свою сторону противников, активизировать сторонников и привлекать колеблющихся. Во-вторых, нужна программа. Не просто какая-то программа, а такая программа, которая заставить значительную часть населения почувствовать собственный интерес. Не с рассказами о том, какие мы были крутые в 95-м году или 96-м. Не с рассказами о суверенитете, не с рассказами о том, как мы прекрасно живем и как страшно это потерять. Это должна быть программа по ближайшему светлому будущему, если не для большинства, то для значительной части населения. И третий фактор, который жизненно необходим. У нас же как бы парламентские выборы предполагаются и увеличение роли парламента. Для этого нужна сотня другая, если не умных и харизматичных, то хотя бы не глупых и активных выдвиженцев от власти. Как вы думаете, есть ли у системы в данный момент времени эти три составляющие? Мне кажется, что их нет. Больше того, мне кажется, что на данной стадии деградации их и не появится. Они просто противоречат принципу самодержавия. Нам не нужны эти сильно активные, сильно умные и сильно инициативные. Нужны послушные. Более того, к ближайшим выборам власть может получить... Назовем это «гангрены периферийных частей системы. Взять тех же училок, которые все эти манипуляции в комиссии воспринимали как просто такую странную добавку к собственному функционалу. Может и не нравится это все делать, но сделал, забыл, как бы и все хорошо. А на последних выборах оказалось, что не все хорошо. То есть благодаря, опять-таки, этим 80%, этому метанию и так далее, система подставила самую уязвимую для общественного мнения свою часть этих самых училок, под ненависть этого общественного мнения. И мне кажется, вполне логично, если в следующий раз они крепко задумаются, а нужно ли нам еще такое счастье. Больше того, на самом деле идет по новостям, что даже депутаты уже начинают открещиваться от действий верховной власти и от действий силовиков. Просто потому, что если депутат приходит к избирателям моих а их 100 человек», он просто не может поступить иначе Он не может сказать, что это все нормально и правильно Потому что 100 человек считает, что это ненормально и неправильно То есть мы получим ситуацию, когда систему будут подталкивать к тому Лично Лукашенко Будут подталкивать к тому, что он категорически не умеет делать Я думаю, что по этому поводу Я думаю, что он будет всячески пытаться от этого... Как-то с этого соскочить Либо отложить реформы Либо устроить какой-то имитационный вариант Имитацию реформы конституционной. Но его, я думаю, будут подталкивать Кто же это будет делать? На самом деле, мне кажется, что его будут подталкивать все Буквально все Начиная от этой оппозиции, которая бушует на площадях И когда мы пишем ролик, они идут к центру Продолжая западом, который уже давно подталкивает именно к этому И внезапно начнет еще Российская Федерация Между прочим, у нас тут появился новый политический игрок И Российская Федерация начнет это делать, во-первых, потому что она давно тяготится нашим хитровывернутым самодержавием, Которое меняет вектор и постоянно с ним тяжело договариваться И потому что никогда у Российской Федерации со времен СССР не было такого количества рычагов влияния на Беларусь, как сейчас Напомню, они появились в результате мудрых и продуманных действий руководства и наших силовиков. Тут я уже предвижу, что многие товарищи заведут шарманку про то, что Рашка и демократизация, помилуйте. Какая оттуда демократизация? Поэтому хотелось бы объясниться. Я говорю не о демократизации в хорошем смысле, которая подразумевает именно власть народа. Такой демократизации в хорошем смысле мир не видел уже лет 70. Я говорю о следующем, чтобы условный Белгазпромбанк мог продвинуть в парламент условного Бабарика, и парламент, состоящий из Бабарик, был влиятельной структурой, где тот же бизнес может порешать вопросы с властью. Если угодно, можно назвать это олигархизацией. Такая система отлично работает в России, в Украине, в Прибалтике и далее везде на Запад. То есть сейчас, в общем-то, мир устроен так, и именно к этому варианту будут подталкивать нашего дорогого и ненаглядного. Правда, я думаю, что Рыгорыч не будет Рыгорычем, если по дороге в стойло не начнут брыкаться. Начнет, и еще как начнет, и мало не покажется никому. В свою очередь, все эти крупные субъекты начнут задействовать всякие разные рычаги, начиная от экономических и заканчивая просто плеснуть, так сказать, бензинчику в огонь внутренней распри. Поэтому... Нас ждет еще много увлекательных историй. В этой игре престолов предстоит еще много мощных и красивых сражений. Мы, разумеется, будем за ними следить и рассказывать вам. А пока, до новых встреч.